Привет, дружище! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой секретарь, возможно, опубликует твои комментарии.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 как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 316-05-878. Книга называется «Беседы современной молодежи, проверена на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Сегодня в качестве видеоряда смотри сделанные мной фотографии города Харьков 21 января 2018 года. После обильного снегопада. Очень красиво. Рекомендую. Набережная река, снег, лед и так далее. Очень красиво. Черно-белое, только мне так захотелось. Приятного просмотра и прослушивания. Подписывайся на мой канал. Поддержи мой проект. Монетизацию мне отменили, потому что у меня всего 77 подписчиков, а надо тысячу. Итак, поехали! Корпорейшн books Max Present Аудиобук. Беседы современной молодежи. Рассказ номер 20. Жизнь это не зебра, а шахматная доска. И все зависит от твоего хода. Итак, 10-11 декабря 2013 года. Привет! Заведись себе тетрадь. Я завел вчера и пиши расходы, доходы, пассивы, активы. Помогает. Ладно, пошел я на почту работать. Все, я уже пришел, Отработал. Ну что, поможешь ссылками, чтоб сайт сделать? Дай тебе этап др... Dreamweaver CS6, на программку, в которой можно за пару часов сделать простейший сайтик. Скачала вроде, Саня, у меня к тебе вопрос, ты когда спину срывал, как болело и вообще как это? Короче, смотря где срываешь. У меня сегодня болело на линии почек где-то. Может отдавать на легкие, на сердце. Ощущение, как будто тебе всю грудную клетку сдавливает. Там все в зависимости, в каком месте сорвал. Например, если шею, тогда на голову. Если спину, тогда на ребра. Если ниже, то на почки и т.д. и т.п. Чтобы прошло, нужно лежать. Не двигаясь какое-то время, тогда успокаивается. Нет, такого нет. Но симптомы мне не нравятся. Фу. А при движении может только ухудшаться и болеть еще больше. Лучше ж с этим не играться, чтобы грыжу не нажить межпозвоночную. У меня днем сегодня, когда нагинаешься такое было. То есть неприятное ощущение в районе позвоночника на линии почек. Может, я радикулит? <с> Наверное, радикулит. Лучше срыва. <с> вот тебе ссылочка на Википедию, почитай. Прогу самому ставить? Ее ставить не нужно, просто запустить. А, -а, а понял. Эх, Саня, вот что значит неверный ход сделать. Теперь вот в голове каша, а спина что-то не дает покоя. Жизнь это не зебра, состоящая из черных и белых полос, а шахматная доска. И все зависит от того, какой ход ты сделаешь. Сто процентов, что из-за него, из-за этого ящика, теперь спина гудит или ноет, не пойму вообще. В общем, дискомфорт какой-то. Это все ящик с 20 килограмм сделал, знаешь, как бывает при разрузке. Все ящики как ящики, а тут водила, грузчик простой, козел, блин, совок конченый, блять. Не предупредил, что этот тяжелее, ну, а я как бы, ну, что там, ящики по, по, по несколько килограмм, коленки не сгинал, как бы особо сильно и не готовился, тут бац такой, 20 килограмм, ни себе, козлины, блин, конченые, сука, совки, ёбаные, еще бабы тут попались, сука, конченые, блядь, село ёбаное, нахуй, смеялись, пошутили, славенький мужчинка. Ну, шо с них взять? Я ж, блин, управление, я ж не работяга, ты знаешь, что Я менеджер проектов. Как говорится, не знаю броду, несусь в воду. Нечего было туда лезть, в эту в странную укропочту. Полез, блин. Я ж как полез, влез в этот Арифлейм дурацкий. И думал, что я буду в Арифлейме, и тут подрабатывать немножко, чтобы, так сказать, в Арифлейме раскрутиться. Ну, короче... Не знаю, броду несусь в воду. И жизнь это не зебра, настоящая черных и белых полоса, шахматная доска. И все зависит от того, какой ход я сделаю. Звонили мне с Дешели, менеджером. Не знаю, откуда они узнали про, про мой этот самый, наверное, развод какой-то. Ну, я туда сходил, объяснил, что и как, но меня не взяли. Честно говоря, было не очень приятно. Короче, ну всех нахуй, блять, ч я за всякой занимаюсь? Надо сайты делать. Как освободишься, напиши ссылки, какие надо. Чтоб сайт. сайта, сайта строительством заняться. Вот тебе на ютуб две ссылочки, смотри учись. смотри смотрю учусь. Сэнкью, сэнкью, Саня, сэнкью. Ха-ха-ха! То что надо! Итак, дружище, ты слушал поучительный рассказ номер 20. Каждую субботу выходит мой новый рассказ из моей первой аудиокниги «Беседы современной молодежи». Подпишись на мой канал, мне нужны подписчики, как минимум миллион. Монетизацию отменили, потому как до тысячи мне не хватает 930 подписчиков. Поддержи проект я оформлю подписку на мой авторский канал Максим Вехов. Максим Вехов желает тебе успехов. Пока-пока!